Что еще важно предусматривать на первых этапах программирования дерево текущей реальности? Плюсы и минусы. Это вот то, что мы с вами обсуждали в первой половине занятия. Вы прикидывали, какие ограничения и какие сложности могут возникнуть. И здесь я опять же хочу вам еще раз напомнить. Вы неизбежно совершите ошибку, если, эту, если на этот вопрос ответы вы будете искать находясь своим в своем внутри третьего круга. Выходите из него любым доступным способом. Мы для того и читали литературу, и Фрейзер вам был дан не просто так. И очень многие коллеги, которые участвовали в обсуждении на форуме, они это поняли, что Фрейзер как раз был дан не просто так, потому что в его золотой ветве отсутствует та самая традиция, конкретная, ярко выраженная традиция. Традиция и свобода находятся в равной, в равной позиции друг к другу ровно как добро и зло находятся в равной позиции друг другу, он не указывает там конкретными заповедями, что вот этот царь поступал хорошо, а этот плохо, а этот жрец поступал хорошо, а этот плохо, он просто описывает все как одинаково существующее. Автоматически в этой книге он ставит все традиционные установки, все алгоритмы достижения результата как инструмент для богов для жизни, да он, пожалуй, и богов-то ставит там внутрь, как инструмент для развития, для жизни, показывая, что каждый бог делал в свой этап времени, то есть определил его функционал. А что это такое? Это значит, что он сделал и бога, и культ, и алгоритм абсолютно предметным, конечным, законченным. Он не распаковывает их в философских понятиях, он говорит, было так, они это делали, это может привело к чему-то, это не привело к чему-то, но вот это было так. Все. точка, это было так. Выводы делайте сами, товарищи, дорогие читающие. И вот, это вот, вот этот поток информационный, который есть в золотой ветве, он как раз и настраивает сознание видеть информацию, как готовые пакеты, которые не обязаны быть вообще ни к чему привязаны конкретно. Они могут быть привязаны к чему угодно. Хочешь, привяжи их к добру. Не хочешь, не привязывай к добру. Хочешь, привяжи козлу, не привязывай козлу. Сделай, что хочешь с ними, они твои. Это инструментарий. И вот это мышление, сознание, которое находится своим, своими мыслями, своей жизнью человеческой, на уровне второго круга вот так как раз идет оценка происходящего сознанием мага, который находится на втором круге жизни. При этом не является жрецом, но анализатором. То есть, может быть, он жрец, но жрец магии, адепт, я бы, наверное, даже так сказала, да? ученик магии. Не проводник какой-то силы, а уже больше маг, потому что для него на этом уровне осознания нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. А если любая традиция конечна, закрыта в конкретную форму, ей можно дать имя, ее можно даже нарисовать, там, написать словами, то это конечность. В любом случае это конечность, а значит, она уже используема более вольно, чем если бы она была привязана к чему-нибудь. Поэтому, когда вы будете искать плюсы и минусы, да, ну, еще раз, да, киньте взгляд на книгу Фрейзера, вспомните, что там написано, постарайтесь стать им в этот момент, оценивая плюсы и минусы программы, в которую, которую вы сейчас разрабатываете. Уязвимости должны оцениваться именно с этой же позиции. Причем здесь уязвимости уже должны вами видеться, не только с позиции существования самой системы, но и, наверное, и с позиции самого садовника, который будет смотреть о том, что а есть же и другие деревья, которые тоже имеют право на существование, есть логические системы, которые уже выросли, они дают какие-то плоды. Не надо им мешать. Если не можешь им помогать, не мешай. Но уничтожение это самый плохой метод. Это самый плохой мир, это расписаться в собственной невозможности найти алгоритм взаимного существования, правила взаимного существования, уникальность. Над этим, коллеги, вообще надо думать очень-очень сильно. Как мы с вами уже оговорили в первой части занятия, в качестве рабочей гипотезы можно взять формулировку уважаемого коллеги Серга. Опять же, в качестве рабочей гипотезы надо же от чего-нибудь оттолкнуться. На самом деле формулировка ничем не хуже и не лучше других, да? но она, по крайней мере, есть. Уже неплохо. Уже неплохо. Оттолкнитесь от нее. Покрутите, повертите. Её, с учетом того, что вы услышите дальше, возможно, ее понимание, ее фраз вам будет сделать значительно легче. Ну и, конечно, разработка инъекций тоже входит в нашу задачу. Поскольку сейчас мы переходим на второй этап, то есть уже продумывание всех вот этих пунктов, которые я вам сейчас указала, плюс инъекции, какие и куда надо выводить. здесь нам с вами нужно будет хорошо подумать. Итак, смотрите, когда мы рассматриваем всю систему целиком, система, обратим внимание, по каким принципам существует каждый круг. Каждый круг самодостаточен. В принципе, он может существовать без всех других да? или создать их по новой. Я имею в виду как бы тот круг, который, который имеет себе подведомственного, внутри него еще один. Он может создать себе совсем другой. И правила функционирования для этого круга определяет только он и больше никто. Правило вассал моего вассала, не мой вассал, это известное правило, которое соблюдается и здесь точно так же. И так существует любое древо, которое существует в этом саду. То есть если на моей ветке вырос какой-то листик, я отвечаю за, за этот листик. Но если за мой листик начинает отвечать соседняя ветка и указывать мне, что мне с этим листиком сделать, да, я гневно отвернусь от этой ветки, потому что она не права. Даже ствол мне не может указать, что мне надо с ним делать. Ствол может лишить меня питания. Что я дальше буду делать с этим листиком, держать его в жизни или сброшу, это я буду решать. И вот здесь то же самое правило. Система первооснов внешнего круга, сама существующая на принципе конфликта, бесконечного конфликта, который двигает и заставляет развиваться первоосновы, заставляет сохранять их равновесие между друг другом, проецирует себя на второй круг, утверждая на втором круге правила вражды. Это первый круг утвердил, это не сами первоосновы второго круга придумали. Это утвердил первый круг, они существуют на правиле вражды, потому что первоосновам первого круга так удобно соблюдать равновесие. Сегодня традиция победила свободу, а завтра лишь свобода победила традицию. И вот этот вот гироскоп да, постоянный, он, вот эта не валяшечка, она постоянно равновесие удерживает. Сегодня добро Побеждает. Завтра люди же зло побеждают, да? потом опять добро побеждает зло и так далее. То есть этот процесс такой вот бесконечный. Чтобы этот процесс был естественным, первоосновы и элементы, заложенные в первоосновы второго круга существующего второго круга традиция свобода, добро и зло, не должны знать, что этот принцип не является для них естественным. Не да? То есть они должны все это быть уверены, что только так и можно существовать. Потому что если на минуточку хоть одна традиция задумается о том, что можно, наверное, как-то по-другому сосуществовать с элементами другой традиции, это значит, что, скорее всего, что-то произошло в первооснове порядка. И эту информацию, как инъекцию, они получили оттуда. Они придумали сами, потому что на них распространяется то же самое требование. Если над тобой есть некое кураторство, то, скорее всего, всю новую информацию, которая не было раньше, ты будешь получать оттуда. А внутри самой прослойки, внутри самой первоосновы ты можешь заниматься только компиляцией. Это, конечно, будет наворачивать сложность, увеличивать, скажем так, вот эту вот философскую энтропию, но никакой новизны там не появится. Ровно как и в первооснове свободы, там не появится упорядоченности, при условии, если им эта упорядоченность не спущена через первоосновный порядок. Скорее наоборот, там будет постоянно новизна, новизна, новизна, новизна. И как только там начинается стагнация, это говорит о том, что новизна закончилась. Это значит, что, скорее всего, заблокирована первооснова хаоса, что-то что произошло с этой связью. А это могут сделать только первоосновы внешнего круга, и никто иной. Я буду рада, если я понятно объясняю. Второй круг существует на принципах вражды, и это данность, которую они не могут изменить. Третий круг, образованный принцип, по которому существует третий круг, образованный первоосновами и функционированием второго круга, принципом вражды, они такие. Поэтому для удобства реализации своей вражды они ввели этот эффект, Первоосновы жизнь-смерть, любовь и ненависть. И в, но в рамках третьего круга, в рамках жизни он проявляется уже не как вражда, он является отражением вражды, да, некой специфической формы вражды, которая выражается в приближении и отдалении, притягивании и отталкивании. Чисто физический закон, который в человеческой психике проявляется точно так же. Люблю, приближаюсь, ненавижу, отдаляюсь. И вот эти три правила существования. Но коллеги, что произойдет с правилами, с принципами существования, если мы поменяем первоосновы местами. Принципы существования тоже поменяются местами, или первоосновы поменяются, а принципы останутся теми же самыми. Мы не можем знать это точно, значит мы должны рассмотреть оба два варианта. Первый вариант. Мы меняем круги местами, но принципы существования остаются теми же самыми. Значит, первоосновы жизни, смерти, любовь и ненависть начинают существовать на принципах вражды друг с другом. А первоосновы добра, зла, традиции и свободы существовать на принципах притяжения и отталкивания. К чему это приведет? Но первый взгляд как раз и показывает нам, вот ту, то, то опасение, ту уязвимость, которую высказали уважаемые коллеги на форуме. Скорее всего, это приведет к массовым войнам. Потому что если существует вражда между живыми, да, то, скорее всего, это приведет к массовым войнам. Сначала мы будем уничтожать другие расы, как иных к себе, да, а потом начнем уничтожать друг друга, борясь за Что бы такое не произошло, в первооснову Первого круга, например, в первооснову порядка должна быть введена новая инъекция, которая будет удерживать первооснову второго круга нового второго круга какой-то очень жесткой моралью от подобного развития ситуации. Вражда должна располагаться на другом уровне, не между объектами, а возможно между субъектами. то есть вражда должна быть направлена на кого-то. Враждовать должны принципы, а не люди. Жизнь, например, бороться со смертью. Ну хорошо, это развитие науки, это развитие темы бессмертия, да, вот то, что лежит на поверхности. Но давайте посмотрим под поверхностью. Ну, смерть -то тоже будет враждовать жизнь. А это значит, что появится дополнительное количество болезней, эпидемий и прочих катастроф, в том числе и стихийных катастроф, которые, с которыми человек справляться будет скажем так, не сразу. Да? Можно ввести дополнительные инъекции в первооснову света, усиливая или уменьшая его в зависимости от правильности или неправильности воздействия. Можно направить дополнительную инъекцию в первооснову тьмы, вытаскивая оттуда алгоритмы, например, как бороться со стихиями. То есть появятся маги, управляющие стихиями здесь, в большом количестве сформируя себе определенную касту. Но где гарантия, что эта каста, не начнет, пытаться возвыситься на другой каст. То, что они между собой будут гавкаться, это само собой, это святое дело. Но не начнут ли они вот эту вот конкурентную борьбу как бы между профессиональными кланами? Логика подсказывает, начнут, да? то есть сама программа будет так развиваться. То есть все это, в принципе не является уникальным развитием общества, все это уже было, только бились с собой не маги, а королевство, да, бились купцы с воинами, бились касты, и бьются до сих пор, то есть в принципе это есть. Значит, нужно попробовать рассмотреть второй вариант, когда не только первоосновы уходят местами, первоосновы второго круга традиция свободы, Добро и зло не сами уходят, а вместе с принципом уходят. А первоосновы жизни, смерти, любви и ненависти вместе с принципом поднимаются. То есть принцип притяжения, отталкивания остается на первоосновах второго круга, а принцип вражды замыкается на третьем круге. Вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо, не приведет это, логика подсказывает, ни к убийствам, ни к разрушениям, ни к конфликтам, а начнется борьба традиций внутри самого сознания. То есть только сильное сознание выживет, потому что слабое сознание это шизофрения, да, то есть полное. Да, когда в тебе начинают две традиции биться и еще друг другом разговаривать постоянно, а если не две, а если больше, это вот такая вот коммунальная квартира, которая просто вообще внутри своей собственной головы, ну это будут набитые психушки. Сознание должно быть какое-то очень сильно развитое, чтобы это, этот конфликт выражался несколько в ином эффекте, чем внутреннее разрушение. Внутреннее разрушение должно быть, но вместо него должно появляться что-то более сильное, что-то более новое. Это очень сильное сознание должно быть, которое балансирует на гранише звенья. Собственно говоря, мы тоже как-то об этом с вами упоминали, эту расхожую фразу о том, что магия это как раз и есть управляемая шизофрения. Но кто же на такое справится? Здесь мы тоже можем в общем-то, сказать о таком тяжелом естественном отборе. Да? Не всякий человек это выдержит. Значит, эта система, в общем-то, не для простого человека. Та система, которая делается, она не для простого человека, а для человека с уже развитым сознанием. То есть какие-то минимальные характеристики у такого человека должны быть, потому что когда вот этот конфликт в нем начнется, он должен им управлять, дирижировать, как, как дирижер все, всей этой банды, которая, которая готова дудить каждый в свою дуду, а надо, чтобы они дудили правильно. И мы с вами знаем, что формирование любой системы, любой эгрегора, а человек в этот момент становится подобен как бы уровнем сознания по бытийности эгрегору он должен распределять все свои инструменты по правильным, в правильной иерархической позиции. И в данном случае вся его, весь его инструментарий он должен, быть, он должен хорошо подчиняться его же собственным задачам. Не инструменты должны руководить сознанием, а сознание инструментами. Соответственно, чем их больше будет, говорит та же эгрегориальная Устройство, чем больше инструментов находится в твоем распоряжении, тем большие возможности у тебя есть. Эгрегор сейчас управляет людьми как инструментами, и это для эгрегора естественно. Чем большее количество людей он покрывает своим вниманием, своим влиянием и подсаживает на себя, тем более его силы, потому что каждый человек отдает ему порцию своего времени. и Это нормальное сложение и суммирование энергетического объема. Человек, соответственно, должен как-то обладать той же самой ситуацией. Да? То есть чем больше у него будет инструментария, тем сильнее он будет, тем более уникальное будет его сознание, чем более высока будет его бытийная масса. Но он этот, этим инструментарием как-то должен будет научиться управлять. Может быть, это является основанием уникальности? Может, подумайте об этом. Но если мы говорим, например, о такой ситуации, о, второй, о втором варианте, то тогда инъекции надо будет вводить не только в первоосновы первого круга, но и в первоосновы второго круга. Они тоже должны научиться существовать, управляя. Потому что сейчас в первоосновах жизни, смерти, любви и ненависти нет алгоритма власти. Они не управляют процессами. Это природный, естественный процесс. приближения, удаления, приближение, удаления. Значит, должен появиться в них какой-то алгоритм власти, чтобы это приближение, удаление было не хаотичным, то есть не контролируемым самим сознанием, а контролируемым. Человек сам разумом своим должен включать элемент любви, поток любви, включать элемент ненависти. Включать поток жизни включать поток смерти, оживляя какие-то алгоритмы в себе и умершляя какие-то алгоритмы в себе, если они в данный момент не нужны. А если они завтра понадобятся, он оживляет умершленное и убивает оживленное. И это все должно происходить в рамках одного разума, магического разума. Значит, какая-то инъекция первоосновы, Второго круга также должна быть включена. Итак, мы с вами имеем сейчас два варианта. Первый вариант не предполагает смены принципов кругов, существования кругов. Они остаются прежними. Инъекцию тогда надо будет вводить только в первооснову, в какую-то или во все, или в некоторые первоосновы первого круга. Одну инъекцию да? или один пакет инъекций для нескольких первооснов. Все остальное будет развиваться так, как развиваться. При втором случае уже надо будет разрабатывать две инъекции или два пакета инъекций и для первого, и для второго круга, которые будут изменять и то, и другое, чтобы они могли существовать в новых условиях и в новом принципе. Вроде бы как логика подсказывает, что наиболее гуманный, наиболее, менее кровавый и более приближающий к магии алгоритм ⁇ это второй вариант. Да, это ввести две инъекции, два пакета инъекций. Но в магии есть одно такое правило, которое, в общем-то, является на сегодняшний день. Повторюсь, на сегодняшний день. Ну, основным, очень важным основным, для, опять же, для той реальности трех кругов, в которой мы сейчас существуем, это правило звучит следующим образом, что любое магическое воздействие должно быть необходимым, достаточным, но не избыточным. Потому что если оно избыточно, то тогда нарушается тонкая грань равновесия между первоосновами и сам маг, от такого избыточного действия может очень сильно пострадать. Компенсация для этого равновесия будет снята с него же самого. Вот здесь такая вот сложная дилемма. Что считать? Считать ли на этом уровне воздействия на реальность второе, второй вариант избыточным воздействием? Все-таки там надо разрабатывать два пакета инъекций, а не один. Или же избыточным воздействием будет как раз считаться та прогнозируемая вражда, прогнозируемые жизненные катастрофы, которые, конечно же, повлекут за собой кучу человеческих смертей. Над этим вам нужно будет подумать, это будет первая часть домашнего задания. Подумать над двумя вариантами. И так повторяю еще раз. Первый вариант это введение Инъекции только во внешний круг одной первоосновы или нескольких, или всех, не затрагивая второй и третий. Второй и третий круг меняются местами, сохраняя принципы своего взаимодействия. Инъекция в первый круг вводится только лишь за тем, чтобы они поддержали новые первоосновы как инструменты для себя. Но при этом принцип, на котором существуют эти первоосновы, он не меняется. Для внешнего круга не меняется ничего. Меняется все сильно для второго и для третьего. Да? Но внешний круг должен просто помочь им скажем так утвердиться в новых позициях. Второй вариант. Введение двух пакетов инъекций. В первый круг и во второй круг. Введение в первый круг будет подразумевать, что теперь стихии, то есть первоосновы первого круга будут взаимодействовать друг с другом через инструменты, которые работают не на принципе вражды, а на принципе притяжения и отталки. Это значит, что первоосновы первого круга будут функционировать как-то иначе. Потому что если раньше была вражда, было все понятно друг друга поглощали, выживал сильнейший, и это помогало развивать вот это вот стихийное движение, оно было постоянным. А теперь нет, теперь никто никого поглощать не будет, ли только приближение-отдаление, приближение-отдаление, причем не по воле внешнего круга, первого круга, а по разуму самого мага, самого человека, который внесет в себе эту основную компоненту. Стихии и первоосновы первого круга будут смешиваться только лишь тогда, когда в этом будет необходимость, когда нужно произвести выравнивание тогда, когда человек этого сделать не мог, не смог сам и маг не справился. Породить что-то для компенсации другого мага, его антипода. Вот он сильно светлый, выравниваем тьмой или напротив. Это два пакета инъекций. Второй пакет инъекций, который предполагается при втором варианте, будет давать возможность первоосновам второго круга иметь властную компоненту, то есть появится в них какая-то форма власти управления инструментарием своего собственного сознания. Стоит рассмотреть эти два варианта, и с точки зрения возможности их осуществления, понятно, что второй вариант сложнее. И подумать, а не будет ли являться такое воздействие на реальность сильно избыточным. Потому что много инъекций это много новой информации, а много новой информации привлечет за собой много энергии. Энергию надо взять либо от стихии, значит, должно быть много сознаний-стихийников, которые будут проводить этот, эту новую алгоритмику инъекций, то есть стихийных магов, которые будут внедрять эту алгоритмику в уже существующую реальность, либо же должно быть сформирована такая система, такой эгрегор, в который, который будет поддерживаться большим огромным количеством людей, которые свою природную стихийную силу отдадут не Васе, не Пете, не христианству, не мусульманству, а именно в этот эгрегор. Они ему отдадут свою стихию, и эта информация сможет по причине этой энергии встроиться в реальность, занять определенную позицию и совершить вот эту инъекцию, совершить правильное дело выгнать всех посредников внутрь системы бытия. То есть это два варианта. Либо маги делают, да, либо формируется вот такой культ, орден эгрегор, субкультура. Можно и так, и так. То есть никто не говорит, что комбинаторика невозможна. Можно и так, и так. Что, собственно говоря, и делаем. В настоящий момент не, не только по этой теме, по многим темам. Попробуйте эту тему рассмотреть, то есть энергетически затратен более второй вариант. Не будет ли он являться с этой точки зрения избыточным? Покрутите эту тему, покрутите этот вопрос. Развейте логику происходящих событий. Посмотрите, как это может быть. Проиграйте на моделях. Мы пока еще эту программу никуда не запускаем, мы еще так в песочнице делаем. Все должно быть выверено, все должно быть продумано.